Всем приветик. Совет от вашего ума, от вашего опыта, расклад плюс винтажные правильные карты. Так, давайте посмотрим, какой будет совет от ваших знаний, от вашего ума, от вашего опыта жизненного по поводу финансов. Совет. Относитесь к финансам с умом. С умом зарабатывайте, с умом храните свои финансы и с умом тратьте свои финансы. С умом распоряжайте своими возможностями. Правильно. Когда вы даже говорили, что вот, надо будет по-другому финансы начать использовать, начните использовать. Половину денег тратьте, а половину всегда оставляйте. Итак, совет. Обратите внимание на свое здоровье. Относитесь к своему организму хорошо. Обратите внимание на свою энергию, на энергию любви. Любовь к себе дарите. Ваше богатство – это и есть любовь. С любовью относитесь ко всему. Зарабатывать деньги, энергию использовать в финансовом вопросе, зарабатыванием финансов любовью относитесь. Также не забывайте, что ваша самая главная любовь к самим себе, к своему здоровью. Вы работали? Отдыхайте. Надо чередовать работу и отдых. Обязательно любите себя, свое окружение. Кто рядом с вами находится, по поводу возможности, которые даются в плане отношений, то, что у вас появилась возможность чему-либо обучиться, используйте эту возможность, обучайтесь. Ваши знания для вас очень важны. Необходимо. С любовью относитесь к себе, к своим знаниям, к своему опыту. То, что в вашей жизни происходит, это для вас. Также выполняйте свою работу с любовью, с умом. Относитесь к себе с любовью, с умом. Цените тот опыт, который у вас появляется в вашей жизни. Все это для вас. Если у вас есть работа и вам лень что-либо делать, вы должны понимать, что это работа для вас. Никто не выполнит вашу работу, если именно для вас работа. Также мысли. Никто не будет думать ваши мысли, если вы не начнете сами думать. Именно о том, например, как составлять свой план. Также по поводу опыта. Опыт для вас, лично для вас, все, что в вашей жизни происходит, это нужно лично для вас. Поэтому с вами и происходит те моменты, те события, чтобы вы обращали внимание, на те важные сферы вашей жизни и могли извлекать с этого урок. Почему, для чего, почему все так в жизни происходит, чтобы вы понимали, что вокруг вас, что происходит вокруг вас, это все для вас. Если даже вы будете редко использовать свой ум или жизненный опыт, то будут такие моменты, где нужно будет именно включать свой ум и использовать свой опыт. Для этого и дается вам ум и ваш опыт. Лично ваш опыт. Всем пока.